Всем привет! В этом видео будет обзор платной стратегии на игру 21 очко значения карт с коэффициентом от 2,9 до 3 с копеечками. Но прежде чем снять это видео, я хочу задать вам вопрос. Хотите ли вы, чтобы я снял долгое и нудное видео на то, как я делаю ставки? Как у меня получается заработать ту или иную сумму? Как я ставлю эти цели и так далее? Видео будет достаточно долгим. Зная вас, вы смотрите видео в среднем до 5 минуты, а чаще всего до 3 минуты. Дальше вы куда-то все пропадаете. И до конца досматривает, ну, примерно до 5% от всего количества просмотров. От этого возникает законный вопрос, есть ли мне смысл снимать такое видео. Почему у меня возник такой вопрос, потому что у себя в канале, ссылочка на этот канал у вас на экранах также в описании, я задал вопрос, что мне снять следующее видео. И получил вот такой вот ответ с большой поддержкой. Сними целую лайф-сессию на некоторых ботах и самых продаваемых. Как сам садишься и, например, ставишь цель, зарабатываешь ту или иную сумму за сессию рабочую. И эту просьбу поддержало большинство. Ну и, соответственно, я написал то, что планирую снять на это видео. Так вот, я хочу у вас, у зрителей моих, спросить, снять это видео, будете ли вы его смотреть? если действительно к этому интерес? Но такое подобное видео я уже снимал. Пример подобного видео вы можете увидеть вот в этом видео «Окупил бота за три прогноза». Жду ваши комментарии и ваше мнение по поводу темы следующего видео. А сейчас переходим непосредственно к обзору стратегии, что это, где это и как это получить. А как это получить? Просто ссылочки у вас на экранах на бота. Да, стратегия находится в боте. У меня все или почти все автоматизировано. Когда вы попадаете в бота, в главном меню у вас есть кнопочка стратегии, вот здесь внизу. Нажимаете на нее, получаете описание, в чем преимущество, в чем плюсы, минусы, вот все. Читаете вот это описание, если вам интересно, дальше нажимаете выбрать стратегию. На данный момент есть стратегия только на 21 очко на значение Когда я пойму, что у вас есть интерес к приобретению стратегий, которые всегда у вас остаются на руках, Тогда я сделаю больше качественных различных стратегий на различные игры. Нажимаем 21 очко, значение карт. Здесь мы видим короткое описание, стоимость и что нужно сделать для того, чтобы эта стратегия у вас появилась. А нужно сделать всего лишь нажать кнопочку «Купить стратегию», выбрать удобный способ оплаты, это «YouMoney» либо «Kiwi». Что там, что там, можно оплачивать без регистрации через любую карту Visa, MasterCard, Mir и другие различные платежные системы. Надеюсь, здесь вам отдельное видео не надо будет снимать по поводу того, как что-то оплачивать в интернете. Потому что система ничем практически -то и не отличается от того, как вы оплачиваете на Азоне, Валберсе, Алиэкспрессе и любом другом сайте или интернет-магазине. После того, как вы оплатили в этого бота, вам автоматически придет ссылка. Эта ссылка будет на Google таблицы. Если вы в первый раз будете заходить в Google таблицы, то Google, то есть ваш Android, я не знаю, как это будет на iPhone работать, поэтому есть предупреждение о том, что на iPhone могут возникнуть сложности. В общем, предложит обновить, скачать. В общем, несложные действия. Но суть в том, что у вас будет ссылка на excel Google таблицу. Именно на Google таблицу. В этой экселевской таблице и будет вся стратегия. А ты уже подписался на музыкальный канал? Обратите внимание на то, что эта стратегия отличается от большинства тех, которые вы привыкли видеть. А вы привыкли видеть подобные стратегии, как «посмотри в такой-то игре какая там была карта и в какой-нибудь там следующий или через 100-500 игр нужно сделать ставку на вот эту игру». И подобные вещи. Здесь будет все не так. В файле «Статично-динамическая обновляемая стратегия» с автоматической подвязкой к статистике игры. Сейчас я вам покажу частично, как выглядит эта стратегия, как вообще выглядит этот файл, что вы получите после того, как оплатите. Вы получите вот такую же ссылочку, которая будет также начинаться докс, google.com, то есть, по сути, это и есть этот же самый файл. И мы с вами будем пользоваться этот же самый файл. Здесь есть некое описание, короткое, как напоминалочка. Есть некоторые предостережения и... По сути, эта информация нам уже не нужна, так как вы ее только что увидели, и когда вы приобретете, можете уже, в принципе, не читать. Здесь нам главное что? Чтобы, как видите, вот эта вот статистика, которая подтянутая, была актуальна. То есть, вот она нам сейчас показывает 43, 42, 41, 40 игра. Идем в статистику и смотрим, какие сейчас там прошли игры. У нас закончилась 45 игра. И у нас в статистике 43 я игра последняя. Соответственно, данные на данный момент актуальны. Данные актуальны до тех пор, пока мы видим игры в рамках 10 игр за минусом. Надеюсь, это понятно, да? Давайте по-другому объясню. То есть, если у нас мы видим 43 ю игру, а по факту у нас закончилась какая-нибудь 60 игра, то данные на данный момент не актуальны в этой стратегии, в этом файле. И нужно будет просто вот так вот потянуть сверху вниз и обновить этот файл. Как вы видите, здесь у нас из полезного две колонки, номер игры и прогноз на игрока. Вы можете делать ставку не только на игрока, но и на игрока и дилера одновременно, то есть сразу же две ставки. В чем плюс такой стратегии? В том, что вы увеличиваете шанс прохода. Да, вы снижаете общий коэффициент и общий заработок, но вы при этом повышаете проходимость. Здесь уже выбирать вам, точно так же, как и выбирать между одним или двумя догонами. То есть, если вы выберете делать ставку обоим игрокам одновременно, то здесь одного догона будет за глаза. Если вы выберете делать ставку только игроку, то вам потребуется 1-2 догона. Но никто вам не мешает пользоваться этой стратегией без догонов. То есть, вы, как видите, у вас на каждую игру есть прогноз сразу же. Что позволяет вам не догонять предыдущую карту. Вы можете каждый раз догонять на новом прогнозе. Сумму догонять. Не прогноз догонять, а сумму догонять. Сумму проигрыша, надеюсь это вам тоже все понятно По поводу догонов я говорю в каждом или практически в каждом видео И каждый день я встречаюсь с непониманием просто слова догон И мне придется о догонах говорить в каждом видео, к сожалению Чтобы не затягивать это видео, я не буду делать в нем какие-либо ставки И также у меня еще второй вопрос к вам Скажите, нужно ли мне в своих видео показывать, как я делаю ставки? Что это вам дает? Дает ли вам это вообще что-то? Потому что в последнее время, мне кажется, что это просто трата времени смотреть на то, как я делаю ставки. Другой разговор, когда я снимаю объясняющее какое-то видео, в котором рассказываю какую-то систему ставки, схему ставки, да, тогда да, там понятно, там нужно показать, как это делается, как говорится, наживую. Напишите, что вы об этом думаете, обязательно напишите, это очень важно знать. Один-два комментария среди сотен или тысяч просмотров по поводу этого вопроса, но это значит, никто ничего и не ответит, а по большому счету. Я очень сильно рассчитываю на ваши комментарии, чтобы у нас был диалог. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.